несомненно все мы любим играть в игры. Кто-то играет в ревоксальные игры, кто-то в онлайн-шутер, ну а кто-то странные. Ведь все мы хотим провести время весело. Ведь игры поистине прекрасные и одновременно ужасны. В наше время очень хорошо развит интернет. Ведь мы спокойно можем найти хорошие игры, иногда плохие, а в редких случаях нереально жуткие. И всем привет, друзья, с вами Макс Степан. В форумах Reddit а очень популярны такие темы, как конспирологические айсберги. А самое главное, по разным темам, по разным фандомам, франшизам играм и тому подобное. Вот, например, верхушки, а именно верхушки айсберга, присутствуют более известные вещи. А чем глубже спустимся, то материал становится более небезызвестным. И сегодня мы рассмотрим айсберг по мобильным играм. И нет, это не мой айсберг, а взял у одного чела из реддита. А почему я решил снять айсберг по мобильным играм, спросите вы? Дело вот в чем. В СНГ комьюнити нет таких видеороликов. Вот и решил снять на всякий пожарный. И да, также в этом айсберге я дополнил некоторые мобильные игры. Хотя, стоп, зачем я умный? короче сверху известные а снизу неизвестные или же забытые короче вы поняли суть данного видеоролика хотя я первый раз в жизни снимаю видео на тематику айсбергов Итак, без лишней воды погнали уровень 1 или же верхушка айсберга эти игры знают все итак Subway Surfers – один из самых популярных игр в жанре Runner, выпущенная 23 мая 2013 года. Игра все еще пользуется популярностью, но большую волну популярности получила именно из-за ТикТока. И это самая первая мобильная игра, где скачивали более миллиарда раз. Но все равно, отцом всех раннеров мобильного гейминга является Temple Run. Jetpack Joyride – это аркадная игра в жанре Runner, выпущенная 1 сентября 2011 года. Но вот с этим я не согласен, так как Jetpack Joyride сейчас не имеет огромной популярности. Но в игре есть полноценный сюжет, как и в Subway Surfers. Dump Ways to die. Сначала это было социальной рекламой. А сама реклама пропагандировала про безопасное поведение в метро. В 2012-м видео жестко завирусилось. Ну спустя год выпустили полноценную игру. Ну а в 2014-м выпустили вторую часть. Которая вообще не соответствовала концепции данной игры. Among Us. Кажись вы все знаете эту ужасную игру. хайпанула в 2020 году. Но игру быстро забыли. И это хорошо. Так как всем надоело эти амогусы обобусы очкобысы и прочее Фрукт ниндзя разработчики данной игры half break studios те самые люди которые создали jetpack joyride но Fruit Ninja в ниндзя вышел 2010 году а не в 2011 в игре нужно резать фрукты и побить рекорды игра вышла не только на ios и android но и на пк и на консоль xbox 360 с использованием функции Kinect. игра сейчас изменилась до неузнаваемости что для меня очень печально но ну, вы сами знаете донат и прочие без девушки candy crush один из самых жадных игр в жанре трех ряд хотя Хотя скоро будет и похуже. Ведь эпоха Кэнди Краша давно прошла. В игре присутствует аж 9000 уровней. Clash of Clans – от Supercell, которая тоже пользуется популярностью. Игра была выпущена 2 августа 2012 года на устройстве iOS, а 7 октября 2013 года было выпущено на Android устройство. В игре нужно строить свою деревню, воевать, защищать, донатить. Ведь это же так круто, вливать свои деньги в мобильные помойки. Хайл Квим Рейсинг – легендарная игра, выпущенная компанией Finger Софт. Игра стала не только легендой, но и культовой. В игре нужно ехать на бездорожье. Сама игра обладала очень неплохой физикой и проработкой уровней. Каждый раз нужно улучшать свои транспорты и ехать, куда глаза глядят. И да, про саундтрек. Это просто кайф для ушей. 8 Ball Pool. Игра в жанре бильярд и с элементами многопользовательской игры. Я хоть и не шарю за бильярд, но игра все еще пользуется популярностью. Minion Rush. конкуренция в собой Пацан к успеху шел, но не дошел, так как в то время эпоха раннеров потеряла свою актуальность. Game Pigeon. Это эксклюзивная игра на iOS устройство. В игре можно играть со своим собеседником. И как ни странно в Pokemon Go. Игра, которая показала, что AR-игры полностью существуют на мобильные устройства. И как же я помню те скандалы и те мимо И тот чел, который ловил покемонов в церкви. PUBG Mobile. Как же любят наши дети тратить свои деньги на бесполезные скины и как из военного шутера превратился в сверклонов дегенератов. Серия игр Temple Run. Temple Run является отцом всех раннеров на мобильные устройства. Игра все еще стоит в музее среди аудов. Call of Duty Mobile. Эта игра просто дороже, чем PUBG Mobile. Angry Birds. Игра от компании Rovio Entertainment. Особой популярности получила из-за фанатов данной игры. Игра в жанре головоломка и артиллерии. И это не первая и не последняя игра от Angry Birds, так как были выпущены просто тут игр. Ну что сказать, игра легенда. Dragon Ball Z Dokkan Battle. Я не фанат данного тайтла, поэтому всем фанатам Dragon Ball заявляю, прошу не кидать меня камнями. И если честно признаться, я не разбираюсь в таких играх. Scapes. И если я сказал, что Candy Crush самая жадная игра, то полюбуйтесь над приемным сыном Candy Краша. Постоянный донат, ужасные рекламы, комьюнити среди нытиков. Это просто плевок для фанатов в трех ряд. И как эта игра умудрилась стать такой популярной? Sonic Дэш, Раннер в стиле Соника. Игра популярна среди детей и самих фанатов Соника. Самая прикольная фича в том, что тут можно сражаться с боссами. Например, босс с доктором Егманом Фифа Мобайл И Гей SPORTS. и Doodle Jump. В нашей стране, именно на территории СНГ, называют эту игру «попрыгунчики». Игра вышла в далеком 2009 году, разработчиками которой является Lima Sky. В игре необходимо подняться как можно выше. Ну и, конечно же, по пути есть препятствия. Такие как монстры, НЛО, черные дыра и прочее. Mario Kart Tour. Довольно-таки неудачный эксперимент от Nintendo, Но игра очень популярна на территории Японии. Серия Mario Kart получила коммерческий успех, но не на мобильные устройства. Fortnite. Прямой конкурент PUBG. Игра в жанре «Королевская битва» работанная компанией Epic Games. Но 13 августа 2020 года Fortnite удалили из App Store и Google Play, так как Epic Games нарушила правила этих рынков. Хотя сама игра на мобильные устройства была, ну, очень оптимизированной. Хотя Fortnite все еще пользуется популярностью, но на других платформах, такие как ПК, Nintendo Switch, Xbox, Minecraft. Без лишних слов, эта игра легенда, это просто святая вода. Roblox – многопользовательская онлайн-платформа. Игра, конечно же, хороша, но на мобильные устройства Устройство просто ужасно работает. Фермвиль. Сначала была игрой от Facebook, но потом набрался на мобильные устройства. Это игра батя всех мобильных ферм, но все равно это симулятор стройки, которая потеряла актуальность. Heyday. Снова удачный проект от Supercell, где нужно снова строить ферму. Игра обладает популярностью среди домохозяек, хотя сама игра получила коммерческий успех. Geometry Dash. Игра в жанре 2D-платформер. Сначала вышла на мобильные устройства, а потом на ПК. Про эту игру не хочу сказать, так как я не играю в такие игры. Genshin Impact. Genshin Impact говно собачье. Free Fire. У меня вопрос, это полноценная игра или какой-то прикол? Flappy Bird. Нашумевшая игра 2013 года. Но спустя год в 2013, игру полностью удалили из App Store и Google Play. Причиной удаления стало из-за сложности игры, что очень глупо. Конечно, игра сложная, но я вам рекомендую заценить эту игру, так как эта игра древний артефакт. Asphalt 8 Airborne. Одна из самых успешных игр серии Asphalt, разработанная компанией Gameoft. Сейчас в наше время Gameoft уже совсем не такой, как и EA. Asphalt 8 является самой лучшей игрой среди фанатов. Plage Inc. Симулятор, где ты создаешь свой вирус и распространяешь по всему миру. 26 мая 2012 года была выпущена на iOS устройство. Ну а через 5 месяцев была выпущена на Android. И так далее. Windows, Linux, PlayStation и Xbox. А, и еще Nintendo. Cut the rap. Тоже аудовая игра вместе с Angry Birds. Игра разрабатывалась в России. Но спустя год, а именно в 2011, игра возглавила все чарты мобильного рынка. Ну а после ошеломительного успеха, ZeptyLab выпустили спинов и и продолжение. Головоломки, кстати, выполнены очень приятно. Говорящий Том. Алдовая, но все-таки очень странная игра. Игра была выпущена в 2010 году. Главный герой, а именно Том, повторял ваши слова. Но особая популярность пришла в этом году, так как стример iShowSpeed играл в эту игру Points vs. Zombies. Если честно признаться, для меня первая часть лучше всех. Игра была выпущена в 2009 году, ну а позже на мобильные устройства. Главная цель игры защищать дом от мертвецов с помощью растений. И среди фанатов Plants vs Zombies является сам лучший. Knife's Out. Если честно, я не знал о существовании данной игры. Игра очень популярна на азиатский рынок. И да, это Free Fire на максималках. Как же все криво убого и нелепо выглядит. Uh -huh. Уровень 2. Водная гладь. Эти игры являются основными в своих жанрах. Boom Beach. И снова игра от Super Cell. Только вместо концепции фантастического сертимекове меняется на более современную военную тематику. Игра та же самая, как и Cosh of Clans, только с другой механикой, стилистикой и фичами. Игра была выпущена 26-го. Марта 2014 года. И сейчас страшно представить, что происходит в игре. Так как я давно не играл в эту игру. Но все равно игра достоин внимания. PS Mobile. FIFA Mobile, только еще лучше. Clash Royale. И снова игра от Supercell. И снова происходит во вселенной Clash. Игра в жанре RTS. За первые годы, а именно в 2016-м, игра принесла разработчикам более миллиарда долларов. Gacha Life. Боже, упаси сила сатаны. Criminal Case. Игра в жанре головоломка с элементами квест. Ничего удивительного. Очень старый жанр. Pool. Самогочий прямиком из 2012 года. Ваша главная цель вырастить вот этого гуманоида. Игра в свое время была очень популярной. Но no хайп таких игр полностью утих. Хэтс а Просто на эту релищей игра старых времен. И как же все-таки хорошо, что эту игру полностью забыли. Кукинг Мама. Кукинг Мама это японская игра. Где за мини-игры нужно приготовить блюдо. Конечно игра рассчитана для детей, но... Но ютуб пожалуйста не дай 18+. Я на всякий случай замазал это все. Fire Emblem Heroes. Хм. Аниме. аниме. Ну ладно, без шуток. Это японская игра в жанре пошаговых тактических битов, где сражается аниме, разработанное Intelligent Systems и издаваемое Nintendo. И снова аниме-игра. Ну ладно, ладно, без шуток. Это ритм-музыкальная игра. И больно похожая на осу. Critical Ops. Это шутер от первого лица. И как вы можете заметить, это конка из Гол. Но с этой игрой ни с чем не удивишь. Так как современная молодежь играет в стендов 2. Блин, я сказал, как пенсионер какой-то. Броу Старс. Снова детище от Supercell. Игра была выпущена в 2017 году. Сначала на iOS, а потом на Android. Ну понятно и дело, что. Игра в жанре моба. И шутер с видом сверху. А каждый персонаж обладает со своими способностями. В игре очень много режимов и временных ивентов. Я как оутс с 2018 заявляю, игра просто ужасна. Можете назвать меня нубом, так как у меня 13 тысяч кубков, ведь игра умерла еще в 2020 году. Where's my water? Или как мы его называем, крокодильчик Свомпи. Игра-головоломка, созданная Дисней. В игре нужно собирать уточки и прокопать земляные окопы, чтобы Свомпи принял душ. Из-за успеха игры вышло несколько спин -оффов. Hitman Sniper. Игра от первого лица, выпущенная в 2015 году. Главная цель игры – убивать влиятельные Личности. Для того времени на мобильные устройства графика была на высочайшем уровне. И да, это очень хороший коспей на Clear Vision. Coin Master. О боже, это казино, дети, не играйте в казино, лучше зарабатывайте честным путем. Говорящая Анжела. То же самое, как и Говорящий Том. Игра специально представлена для женской аудитории, вышедшая в 2012 году. И да, как же я помню те мифы о взломе игры неким маньяком хакером Plants vs Zombies 2. Игра вышла в 2013 году только на мобильные устройства. Это прямое продолжение первой части цель игры то же самое как и в первой части игра приобрела огромный успех в ранние годы но мне больше всего нравится первая часть так как вторую часть и эй полностью угробили донатные растения скины улучшалки и прочее терария мобильная версия террария вышла в 2013 году или в двенадцатом я не помню в игре просто куча контента где тебе не заставляет скучать five nights at Freddy's для меня серия FNAF умерла еще с выхода Sister Location то есть первая вторая третья и четвертая часть для меня one love. а вот Sister Location, пиццерия симулятор Ultimate Custom Night для меня это просто скучные филлеры. А вот про security prich вообще молчу. Security prich полное говно. Вы охранник пиццерии, и вы должны защищаться от аниматроников. И да, я помню, как на мобильной версии были микротранзакции. Акинатор это псевдогений, который думает, что ты ютубер. Scribble это головоломка. Ну а формально это квест. Бродим и решаем некие головоломки. G Simpson Step It Out. Free to Poy игра разработанная EA. Здесь мы строим города то есть свой собственный Спрингфилд. Игра получила смешанные отзывы из-за ситуации с микротранзакциями. Итак, ну а мы спускаемся еще ниже. Уровень 3. Дно айсберга. Эти игры знают, но никто не говорит об этом. I became, I became a Dog. это очень необычная игра, где вы управляете собакой, и в один прекрасный день ты обнаруживаешь, что ты превратился в собаку. Главная цель игры – это вернуть человеческий облик. После успеха первой части вышли еще вторая и третья части. Points vs Zombies Heroes – это коллекционная мобильная карточная игра, выпущенная в 2016 году. Игра на данный момент жива, но на костылях, так как эпоха коллекционных карточных Игр давно прошла. Но в этом игре есть очень огромный плюс. Это анимация героев. Ну а остальное, ну вы сами знаете. I'm Brad. I'm Brad или же я хлеб. Вы управляете за хлебом. Игра от создателя Surgeon Simulator. Ну а главная цель игры это попасть в тостер. Игра была выпущена 7 лет назад. Сейчас она вообще не актуальна. Plumber Crack. Эх, ох боже, без комментариев. Бит the Boss. Бит the Boss, босс, маленький командир. Это франшиза антистрессов, специально сделанная для садистов. На данный момент вышло 4 части. В игре нужно, как бы не страшно звучало, убить босса. То есть вообще убить. Любым образом. Автоматами, холодными оружиями или даже ядерной бомбой. Как же я помню, как я в это играл. Амси Ниндзя, Ниндзя Тамагочи, но с более высоким искусственным интеллектом, так как эту игру показали на презентации iOS 5. То есть, на что способен iOS 5. Для того времени была революционной, но сейчас никому не удивишь. Дэн Зе экшен-платформер от создателей Fruit Ниндзя. И как ни странно, в этой игре есть сюжет, что очень радует для мобильных игр. Кстати, очень неплохая игра, передающая атмосферу 16-битных игр. Рекомендую заценить. Cat Bird это 2D-платформер, где вы играете за летучего кота. В игре 40 уровней, но пройти нелегко так как в каждых уровнях есть ловушки и препятствия. Surgeon Simulator – это официальный порт с ПК-версии. Игра была выпущена в 2013 году, ну а спустя год пришла на мобильное устройство. Вы в роли хирурга должны лечить пациента, и все это за определенное время. Позже в игру были добавлены два бесплатных DLC, а именно операция пулеметчика из Team Fortress 2 и операция пришельца в неопознанном летающем объекте. The Room, The Room – это инди-игра с элементами мистической головоломки. The Room стал экспериментальным проектом, для Fireproof Studios, которые хотели создать оригинальную и качественную мобильную игру с игровым процессом, максимально извлекающим выгоду от использования сенсорного экрана. Но в итоге игра стала одним из самых продаваемых приложений в App Store, а также получила ряд престижных наград. Успех игры породил серию сиквелов, а именно вторая часть, третья часть, старые грехи и конечно же VR-версии. The Walking Dead. The Walking Dead это игра от Telltale Games. Игра поделена на 5 эпизодов и один DLC эпизод 400 дней. Которая влияет на второй сезон The Walking Dead это интерактивное кино Где мы наблюдаем сюжетную арку С Ли Эвертом и Клементиной В игре есть выборы, чтобы дальше развивать сюжет Конечно выборы это просто иллюзия Но сама игра получила Очень хвалебные отзывы от игроков Так и от прессы, так как сюжет этой игры Просто ну очень трагичный The Wolf Among Us The Wolf Among Us. Да не, не та моему игра Это снова игра от компании Telltale Games, я конечно же не играл The Wolf Among Us, но пожалуйста пишите в комментариях, как она. Angry Birds Space Моя самая любимая часть Angry Birds Птицы добрались и до космоса чтобы спасти своих детей, а именно яйца. В игре очень много приколюх такие как кометы, гравитация, суперсилы и прочее Интересный факт В игре работали настоящие работники НАСА. Кеннабал. Кеннабалт это бесконечный раннер далекого 2009 года, разработанный Адамом Солцманом. Специально для проекта Experimental Gameplay Project в 2009 году. Изначально была написана для Adobe Flash, а затем была перенесена на iOS, Android, PSP и UIA. Мои поющие монстры. Мобильные индии игры созданные одним из основателей канадской корпорации разработчика компьютерных игр Big Blue Bubble при поддержке канадского фонда поддержки СМИ и выпущена 4 сентября 2012 года для iOS и 15 октября того же года на Android. Цель игры – создать свой оркестр. Музыканты по-любому оценят эту игру, так как здесь можно сделать полноценные музыки из других игр, например, мегалавани. Ice Age Village, популярная градостроительная игра для iOS, Android, Windows Phone 8, Kindle и Nook. Игра продвигает успешные фильмы «Ледниковый период». В игре вы помогаете персонажам «Ледникового периода», строя город для различных животных, потерявших свои дома. Dominations. Это игра эм, Кошев Куэнс только в военном стиле? Да, это реально Кон Кошев Куэнса только в военном стиле. И там есть известные диктаторы. Bad Пиггис. Игра от создателей Angry Birds. Уровни начинаются с постройки своих транспортов. То есть, из говна и палок можно сделать вот это. Задача провести свинью к финишу. Это, кстати, самый первый спинов по Angry Birds. И что ж, основной азберг полностью закончен. Углубляемся еще ниже. Там реально забытые игры. Уровень 4-5. Темные воды это довольно забытые игры. Super Dangerous Dungeons. Это приключенческий 2D-платформер, выпущенная 2 июля 2018 года. Это игра в стиле NES, в которой игрок управляет охотником за сокровищами по имени Тимми. Тока Бока. А точнее, Тока Бока это шведская компания, которая разрабатывает второсортные игры для детей Pixel Gun d онлайн-шутер от первого лица с стилистикой Майнкрафта. В игре есть сюжет, онлайн-режим и даже всем надоевший батл рояль ряд олды пиксельгана игру угробили сами разработчики red ball 4. игра в жанре платформер основанная на физике была разработана российской компанией Yoho games и выпущенная компанией fdg entertainment впервые игра была выпущенная на платформе adobe flash ну а потом добрался на мобильные устройства hit soccer это fifa на минималках игры от Kairosoft. Kairosoft японский разработчик видеоигр компания разработала ряд мобильных игр для японского рынка и добилась большого успеха в портировании их на современные операционные системы. Первоначально они разрабатывали симуляторы для Windows, но в 2001 перешли к разработке мобильных симуляторов. В 2010-м попал в первую десятку по продажам приложений для iPhone за первую неделю. Сейчас компания Каэрософт продолжает портировать игры, которые она ранее разрабатывала для других платформ. И да, игры просто тут же. Игры от MDK. Наверное, вы помните те трэш-игры. И прекрасно помните, как вы в это играли. Hard Time, School Days, Super City, Backwater, Wars, симуляторы рестлинга, экстра и многое-многое другое. Да, все эти игры от MDK Games и тем более все эти игры созданы на один движок. There is no game – приключенческая игра в жанре головоломка. В первую очередь игра позиционировалась как point and click, которая отдает дань уважения разным играм, такие как Pac-Man, The Legend of Zelda и многое другое. Bitbop это аркадная игра с примесью бизнес-симулятора, где ты развиваешь свою музыкальную группу. И это типичный мобильный кликер, который заедает на пару минут. Роббери Боб. Приключенческая игра про историю легендарного грабителя. Цель игры — красть чужое имущество. И тем более в режиме стелс. По сюжету у главного героя доброе сердце. То есть он помогает бедным, которые он украл позже. Ким Кардашьян. Это ролевая игра, выпущенная для iOS и Android 24 июня 2014 года. Цель игры — повысить свою известность и репутацию. То есть из грязи в князи. Магнат Геймдева. Игра в жанре экономического симулятора. Разработанная и изданная Green Heard Games. Действие игры начинается в 1980-х годах, когда только появляется игровая индустрия. Сюжет игры растянут на протяжении 42 лет. Физ. Менеджмент пива. В игре вы развиваете свою пивоварню. Начиная со скромного гаража, вы можете закончить игру сверхсовременным заводом, производящим пиво. PSAP не пропагандируют алкогольные напитки. Virtual Families. Самый кривой и самый наглый поги от Симса. Virtual Villagers. Ну а вот это уже очень забытая серия игр. Серия стратегий LDV Software. В настоящий момент серия насчитывает 5 частей, последние две из которых выпущены в 2010. -м. В игре мы строим свою собственную деревню. Ну и как всегда система экономики и тому подобное. Зомби Catchers. Цель игры ловить зомби. И сделать из них напитки. По сути это очень простая гриндилка. Специально для мобильных устройств. Зомби цунами. Очень необычный, но забытый раннер. Геймплей игры составляет в том, что нужно превратить всех в зомби и вместе с толпой напасть на город. И если игрок полностью потеряет всю орду, то гейм овер. Хипстер цел. Текстовый аналог игр-симуляторов геймдев магнаты и офис-стори, но со своими механиками и плюшками. Диг Ту Чайна. Kingdom of Procreation. Новый текстовый симулятор только на этот раз тут чисто понадобится стратегия и умение экономики стердом и лист и снова симулятор жизни только на этот раз мы управляем суперзвездами игра то же самое как и ким кардашьян хотя игру создала одна и та же компания high school story симулятор школьника идем дальше the silent age инди игра в жанре point and click но со своей прикольной стилистикой сюжет повествует о обычном уборщике, на которого возложена миссия спасти человечество от надвигающегося апокалипсиса don't Fired. Игра на выживание, где тебе не нужно увольняться от работы. Вы управляете корейцем, которому нужно найти работу. Но вы сами знаете ситуации в Корее, а именно суета. Симулятор культиста. Настольная игра с очень богатым лором и сюжетом. Игра, созданная Алексисом Кеннеди, автором игр Fallen London и Sunless sea. Конечно, игра не для всех, но если полностью понять фишки и механики, то вполне будет достойно. Age of History 2. Игра в жанре глобальная стратегия. Ну, или Hearts of Iron на минималках. И, если честно, вообще не разбираюсь в таких играх ну уж простите ребят final outpost игра смесь жанров tower defense management экономика и зомби апокалипсис вы как лидер одного из последних оплотов цивилизации вам придется заботиться о населении использовать ресурсы чтобы расширять свои владения и защищать своих жителей как от голода так и от зомби westport independent игра ну очень похожа на papers please симулятор редактора Ру, где нужно сделать газеты для читателей за trail теперь все ясно Кадзима стырил идею у этой игры clear vision Является серией мобильных игр. И если я сказал, что Hitman Sniper очень хороший косплей на Clear Vision, то вот отец всех снайперских игр на мобильные устройства. Сюжет игры вращается вокруг наемного снайпера по имени Тайлер, который путешествует от обычного парня до профессионального киллера. Также в игре используется мелодраматический сюжет. И, конечно же, включает черный юмор и сатиру. Например, на нынешнюю политику. И цензуру от СМИ. Мистер Кейс Files И опять же, это квест. Да. Бездна. Или же уровень 6-7. Про эти игры никто не говорит. Водобанка. Тактическая игра, в которой вы будете управлять отрядом спецназа. Вам потребуется штурмовать здание и обезврежать и арестовать преступников. И чтобы пройти все эти уровни? Вам потребуется планировать маршруты. Не, ну ничего не напоминает, верно? Devil's Attorney. Это игра жанр квест. Вы юрист-адвокат, который выступает в суде от имени своих клиентов по их лишней доверенности. И это клон A-Saturny, но только в 3D. Эноза Case Solved. Вы в качестве сыщика будете разгадывать любопытный конфетный заговор. По сюжету в вашем городе запретили продавать и есть сладости, и теперь вашей задачей будет разгадать тайну этого странного дела. В игре нужно создавать своего детектива и искать улики, чтобы разгадать тайну и сюжет этого мира. Living Alone. Игра, где вы будете помогать недавнему выпускнику колледжа выживать в огромном городе. Вам потребуется обустроиться на новом месте, найти работу, оплачивать жилье и пропитание. Ну или, проще говоря, это симулятор жизни. Age of Procreation DX. Это та же самая игра, как и Kingdom of Procreation. Нечего удивляться. OuterAge. Очень старая ролевая игра. Была выпущена в далеком 1986 году. Игра позволяет пользователю принять решение, определяющие жизнь воображаемого человека, и показывает возможные последствия этих решений. Игра была выпущена в версии для мужчин и для женщин с разными наборами решений. Daddy One Legs. Аркадная игра про пушистого паука, где нужно пройти на определенный метр, то есть за рекорды. Серия игр Drown. И опять же... Квест. Метеор 60 секунд. Простой юмористический экшен в жанре сайт-скроллера. В этой игре вы окажетесь в ситуации, когда на Землю летит огромный метеорит. И до ее уничтожения осталось всего 60 секунд. В последние 60 секунд своей жизни вы сможете делать все, что захотите. В игре имеет множество концовок. No bodies. Квест, Магната растений и рыб. Эти игры разрабатывала одна и та же компания. И как по классике, эти те же самые магнат игры. Dice Soccer. Настольная игра по футболу. Age of History Европа 2. World Empire 2027. И Age of Colonization. Все эти три игры в жанре глобальной стратегии. Не, ну похоже же. По механикам. Школа хаоса ММО. Очень забытый клон роблокса. В свое время игра была на пике популярности. Про саму игру я мало что помню. Но там был просто лютый трэш. Симулятор президента. Вы в роли президента можете смело косплеить неизвестного политика, зацензурить СМИ и посадить неизвестного блогера. Living in the Ended World. Текстовая меланхолическая игра и с некоторыми элементами хоррора. Игра в режиме выживания, где за определенный срок вы можете посмотреть, как мир погибает. В игре просто прекрасная атмосфера. Tribes of Procreation. Игра, где вы создаете свой мир и свою историю, что для мобильных устройств очень даже неплохо. Неофициальные порты Red Ball. Неофициальные Портов много, но большинство из них просто напросто халтурные. Например, как вот это, которые вы сейчас видите на экране. Ну что ж, углубляемся еще глубже. Там нереально забытые игры. Уровень 8-9. Рэльех. Про существование этих игр знают или что? Кстати, начиная с этого уровня, я начал дополнить еще забытые игры. Так что вперед в глубинам. Surviving High School. Игра в жанре визуальная новелла, разработанная и изданная компанией EA Games. Эхо, Сейчас это просто безжалостный конферер. Изначально было выпущено на кнопочные телефоны. Ну а в 2009 стали доступны на iPhone и iPod. А также для iPad. Hollywood You Очень старый и забытый онлайн проект. Да и сами разработчики не выпускают обновления. Да и сама компания полностью загнила. А хотя это типичная игра от Facebook. Sweet Shop Diary DX. Очередной забытый кликер, которому никому не нужен. First Person Soba. Очень странная игра. Которые военные пришли в кафе и поедают фунчозу? Не, я знаю, что... Что военные голодают но да в те времена такие странные игры на мобильное устройство было нормой зомби кафе игра в стиле стратегический менеджмент в которой вы берете на себе управление кафе где все рабочие зомби или другие страшные существа прямо из фильмов ужасов геймплей очень на классические социальные игры на facebook ну да симуляторы фермы а что вы ожидали то age of history африка забытая часть серии age of history но тематикой данной игры является именно африка и да только один континент, которая поделена на 436 областей. Ну, то есть вот так вот. Есть полностью глобальная Age of History, а разработчики выпустили отдельную часть, как DLC. Именно из-за этого фанаты недолюбливают эту часть. Albania Life Simulator. Трэш-игра, в которой в свое время стала мемной. Игра настолько плохая, что аж очень хорошо. Хотя название издателя чисто намекает, что эта игра сделана чисто профу. и Киллер. Типичная милая и жестокая японщина. Ну за что милых зверюшек-то? Zombies 8, my friends. Пошаговая рпг игра. С режимом выживания вы попадаете в город, кищащий зомби, создавая и развивая своего персонажа, выбирая для него одежду, оружие и снаряжение. Ну а затем отправиться и исследовать опасный город в поисках оружия, припасов и тайников. И да, игру разрабатывала великобританская компания Glu. Сейчас об этой компании не слуху, так как вот эта вот семененавистная компания полностью испортил. Weed Firm. Я полностью осуждаю все, что происходит на этом экране. East Empire 2027 Стратегия, которая перенесет игрока в недалекое будущее В 2027 год Главная цель этой игры будет захватить всю власть на Ближнем Востоке Ну типичная стратегия старых времен Диалоги и игры мини-гор Обе игры в жанре слэшер И шутер с видом сверху Первая часть это обычный слэшер А вот начиная со второй части Раскрывает весь сюжет По сюжету жил один дед-изгой Который прогнали из общества И спустя время он решил мстить Разрабатывая зелье, воскрешая мир и из-за этого начинается вся сюжетная арка. Главный герой Джон Гор и многие остальные пытаются остановить эту эпидемию. Из-за пройденные уровни и дни можно улучшать снаряжение и персонажа, чтобы дальше мочить любой ценой. Воркемон. Игра пародия на покемон. Игра полностью высмеивает все части покемона, даже аудиторию и комьюнити. Кстати, вместо покебола тут кредитная карточка. Нескалайн. Эмулятор старой игровой приставки Nintendo NES. Марио, Контра, Черепашки-Ниндзя и многие старые шедевры. Таунсмен экономическая стратегия от Handy Games хотя у компании Handy Games было очень много шедевров. Вот Лист. Гансен and Ферм Farm Invasion, рыбалка с динамитом, Epic Battle Dude, Облако и Овцы и многие забытые стратегические игры. Angry Birds Epic игра в жанре пошаговая РПГ и среди фанатов и поклонников Angry Birds является самой лучшей частью. Это девятая игра из серии Angry Birds, но разработчики забили болт на эту игру, так как они шли к эпохе трех ряд. А под Поддержка игры полностью прекратилась, и даже в Google Play и App Store они исчезли с лица земли. Но эту игру можно сказать в сторонних сайтах, желательно на Android. Мэтт Декс. Приемный сын Супер Мидбоя. Цель игры такая же как и у Супер Мидбой. Спасти свою возлюбленную. Только тут нет доктора зародыша. Вместо него какая-то огромная рука. Пьяные врестлеры. Очень забавная убивалка, времени на двоих. Минималистично, но забавно. Интересный факт. Игра была создана за 7 дней на конкурсе молодых геймдебов. И да, у них получилось. Amazing Alex, Самый забытый проект от Rovio Entertainment. Да, те самые, которые создали Angry Birds. Игра основана на аркаде под названием Casey Contraptions. И позволит геймерам осуществлять различные действия с предметами. Ну а точнее, эта игра была полностью основана на физике. Tank Hero. Самый лучший аналог танчиков на мобильные устройства старых лет. Monthly Idol. Цель игры управлять молодыми талантами, чтобы осуществить их мечту. InstLife. Очередной симулятор жизни. 1 миллион конечно же необычное название проекта но это очередной трех ряд но только сделано с душой а не очередная бабла дойка ну или проще это пиксельная трехряд игра с элементами приключения и rpg дракона мания симулятор выращивания драконов или как по стопам и games убивает свои успешные проекты beat stars честно я много раз и в интернете либо это ритм игра либо сайт где продают биты или вообще аниме ну и сейчас не хазе. мэджика но перед началом всем экспертам английского языка заявляю это мэджика а не магика мэджика мэджик магия или же маджик и так игру можно пройти так и одному так и в кооперативе и самая прикольная фишка в том что тут можно соединять любые элементы магии чтобы получились мощные атаки трилогия игры нова нова это полноценный конхала на мобильные устройства самая первая часть вышла в 2009 году и в свое время на мобильные устройства графика просто поражала многих вторая часть новый вышла спустя год а именно в 2010 году но всеми любимая и известная часть Новы, это конечно же третья часть и как вы можете увидеть на экране это нова 3 мобильная игра 2012 года сейчас вы не сможете поверить если вы это увидели впервые это правда графика выглядела вот так она просто потрясающая. но спустя годы game of the... удалили всю эту трилогию ну а спустя время перевыпустили первую часть но фанатам такой подарок никак не понравился так как первые версии нова Nova... Бешеный донат, бесконечный грин и просто ужасный баланс мультиплеера. Зомбивиль 2D-игра-шутер, которая идет бесконечно. Цель игры убивать зомби, утать дома, найти оружие, улучшать оружие. И так идет бесконечно. Кстати, Зомбивиль Гай появлялся и в Мини-гор в качестве коллаборации. Хотя есть очень интересная теория, что Зомбивиль и Мини-гор это одна единая вселенная. Так, например, в Зомбивиль можно и поиграть за Джон Гора. Гуэрила Боб хитовый шутер старых времен. Главный герой по имени Боб. Его главная миссия воевать на восточные страны, чтобы убить главаря. А именно Джон Гор. Да, Джон Гор и тут появился. Walking with Dinosaurs. Диноран. Клон Subway Surfers. Только вместо людей тут высыпают динозавры. Главная цель игры сбежать от Гаргозавра куда подальше. Resident Evil 4. Это порт оригинальной четвертой части Resident Evil на Android и iOS. Графику конечно же урезали. Хотя порт фанатам игры Resident Evil не особо понравился. Так как тут неудобное управление, ужасная графика тех лет и некоторые сюжетные арки просто вырезаны. Modern Combat 3. Это самый лучший кон Call of Duty Modern Warfare на мобильные устройства. Игра вышла в 2011 году а графика для мобильных устройств все еще поражает реал Steel, игра по мотивам фильма живая сталь по сюжету в далеком будущем бокс как вид спорта запрещен в виду своей жестокости однако есть и замена бои роботов побеждая соперников можно и улучшить своего робота mortal kombat mobile и injustice mobile нервно курят в сторонке bravo Мэн бинджа бэш Runner платформер разработанная компанией bandai нам как раннер если честно очень однообразный митар дай это 2d приключение культурская игра, в которой игрок может играть за Янца или Ганса. Основная цель игры – собрать как можно больше мяса на этапе. Игрок может стрелять различными снарядами, включая вилку и сковороду. Дудл Арми и Мини Милития. Почему именно двое? Да потому что все эти две игры разрабатывала одна и та же компания. Дудл Арми – это тупо убивалка времени, то есть идешь и стреляешь. А Мини Милития это тупо мультиплеер. Бомб Скват – это одна из самых клевых мультиплеерных игр. В игре очень много режимов на свой вкус. Классический Десматч, гонки и даже Тауэр Дефенс. И очень жаль, что игру больше не поддерживают. Стик Вар Легаси. Игра, где их стикманы воюют друг с другом. Стратегия, в которой вам предстоит взять под свой контроль огромную армию и благодаря ей захватить все территории. Главной задачей будет нападать на территории соперников и захватывать их, не давая ни единого шанса врагам на победу. В общем, игрушка прикольная. Всем советую. Жаль, что полностью забыли. Айджо Вар. Юния Энди Бернит Вайвич очень атмосферный платформер с духом Лимба, хотя она полностью взаимствованная из Лимба, но со своим ором и стилистикой. Карманный бог, кто-то еще помнит эти игры, а я все помню. Бэггит. Самая забытая игра в жанре головоломка. В игре нужно распаковать продукты. Но в этой игре нужно соблюдать вес и твердость продуктов. Так, например, хлопья или чипсы могут быть мятами из-за твердых продуктов. Например, из-за арбуза. А вот кова взрывается. Странно, конечно, но такое чувство, как будто это пиво с кекой. Кросси роуд. Бесконечная 8-бит аркадная игра. Открывая новых персонажей, путешествуя по автострадам, железным дорогам, рекам и многое другое. Вектор. Игра платформер от компании Некки. Те ребята, которые которые создали Shadow Fight. Все онлайн игры на мобильные устройства не настоящие. И что ж, вот весь айсберг по мобильным играм. Надеюсь, что вам понравилось. И всем пока!